Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Андрей Хавратов, автор интерактивного трансформационного тренинга «Игра в жизнь». Наше видео сейчас, первое видео из серии наших писем, нашей рассылки, которую мы даем в подарок всем, которая называется «8 основных принципов успеха». Знаете, есть книги и я читал некоторые книги «Главный принцип успеха», там «Неповторимый принцип успеха», но ну, не может быть один принцип. Есть некая консолидация э, качеств в человеке, которые он вырабатывает, и тогда появляется несколько принципов. И вот э, наше сегодняшнее видео, первое видео – это первый принцип успеха, именно вашего успеха, вашего будущего успеха, называется «Мечты» знаете, тема мечты очень интересная, очень классная. Недаром я еще позиционируюсь как мастер по реализации мечты, потому что у меня есть интерактивный тренинг «Как любую мечту сделать реальностью» и вы сможете получить, как только сможете стать участником первой ступени игры в жизнь. И точно также вы сможете получить еще запись видео, запись тренинга, которая называется «Как достичь успеха, когда ты уже успешен или был успешен». Так вот сегодняшняя тема мечты. Нас тут немножко вот качает. Я вам делаю послание сейчас из Таиланда. Остров Пхипхи. Тут их два Пхипхи. И... Очень классно, когда однажды ты приезжаешь и ты едешь с группой, потом ты мечтаешь и говоришь, что да, нет, я хочу ехать сам, с полностью снять катер и поехать самому так, как куда ты на какую островку захотел, но такое поехал. Вы знаете, это очень здорово. Так вот, вернемся к нашим мечтам, вернее к вашим мечтам. Вы знаете, мечты это самый главный момент в развитии человека. Если вас не устраивает зарплата на работе, если у вас не устраивает что-то может быть в бизнесе если у вас может быть не ладятся какие-то дела нет той карьеры, которую бы вы хотели получить все очень просто, нужно начать мечтать когда я встречаюсь с моими слушателями вживую на тренингах и все, кто подходит и просит подписаться и пожелать что-то, я всегда пишу Мечтай и действия, дорогие друзья. Только мечты, они позволяют человеку вырасти. Только мечты позволяют встать на ступеньку выше. И когда вы сможете получить от нас подарок, как любую мечту сделать реальностью, вы осознаете, что любая мечта, она осуществима. Так вот, э, если говорить о мечтах, сегодняшний наше видео не просто по мечтам, не просто э, мы поговорим, что нужно мечтать, а есть формула мечты, которую я узнал примерно 15 лет назад. И вы знаете, я осознал и понял, что когда человек мечтает что-то хочет, он подсознательно выполняет все эти шесть постулатов. Так вот, формула мечты состоит из шести постулатов. Итак, первые три запишите очень внимательно. Мечты, желание и вера. Мы сейчас с вами э, Немножко поговорим о мечтах, о желаниях, и о вверх. Я верю. Так вот, мечты. Что такое мечты, дорогие друзья? Это образ жизни, который мечтает вести человек. Может быть, вы мечтаете жить в лесу, в большом доме. Либо вы мечтаете жить на море, с видом на море, либо с видом на океан. Может быть, вы же мечтаете жить в пентхаусе, там, где много домов, я называю каменные джунгли. Да? То есть, это ваша мечта, это ваш образ жизни. Так вот, не может быть мечта э, светочна какой-то одной целью. Мечта состоит из многих целей, и многие цели составляют образ жизни, так называемый лайфстайл, да, образ жизни человека, который он себе наметил. Э, именно это и есть мечта. То есть представляйте образ жизни, который вы хотите вести. Засыпая каждый вечер, просыпаясь каждое утро, полежите 5 минут и помечтайте о том образе жизни, как вы просыпаетесь в той квартире или в том доме, или в том жилье, где вы хотите, в той стране, в которой вы находитесь, которой бы хотели. Садитесь в свою машину, куда-то едете. Ну, то есть на работу, либо это не работа, а бизнес. То есть вы сами создаете образ вашей мечты. Второе. Желание. Для того, чтобы мечту реализовать, необходимо иметь желание. И я хочу сказать, что желание – это такая неотъемлемая вещь, без которой невозможно осуществить мечты. А с чем можно сравнить желание? Вот когда у вас, может быть, вы пробежали за несколько километров, либо вы вообще не пили, может быть, целый день на солнцепёке. И у вас есть жажда. Вспомните, когда вам хочется пить. Вот вы хотите только пить. Вам говорят покушать, вы не хотите, вы хотите только пить. У Вас мучает жажда, вам нужно попить. А теперь второй пример, такой может быть смешной, для тех людей, кто любит пить пиво, вино, там, ну или кто, может быть, пил когда-то пиво, вино. Когда человек выпил, там, может быть, 6 бокалов пива или 6 бокалов вина, и через время у него появилась тоже желание, только минус попить теперь сделать, да, и вспомните какое было желание. Ты думаешь только о том, как это сделать. Может кто-то задает тебе какие-то вопросы, либо кто-то тебя отвлекает от чего-то, у тебя есть одно желание сделать, минус попить. Так вот, дорогие друзья, желание – это главный, такие моменты, главный такой момент и один из главных постулатов, который помогает реализовать мечту. Еще один из важных постулатов – это вера. Знаете, вот если говорить о мечтах, когда мы мечтаем, чтобы поддерживать наше желание, нам необходимо еще выполнить некоторые действия маленькие. Я вам рекомендую сразу же сделать эти действия. Если у вас еще нет коллажа, это карта мечтаний, вот все, что вы хотите, начните вырезать и начните клеить, просто даже когда вы клеите хаотично. Без разницы, где вы клеите. Вы сидите где-то в кабинете клеите. У вас есть рабочая тетрадь, вы открываете и наклейте туда. Либо у вас есть рабочий стол и закладка, постоянная картинка, которую будете видеть 3-4 раза в день на рабочий стол в компьютер. Начните выкладывать то, что вы хотите, несколько. Ваше жилье, ваше авто, ваш отдых, ваши достижения может быть по службе или по работе. Это желание, да, так вот еще желание можно чем подогревать, когда вы то, что вы хотите или желаете, вы приходите в магазин, к примеру, автосалон. Вы хотите этот автомобиль, и вы садитесь в этот автосалон в автомобиль, и вам дают тест-драйв сделать, вы проехались. И вот несколько автосалонов таких пройдите, сделайте тест-драйв. И вы поймете, хочется ли вам машину, а может быть вам не хочется, вам на такси может быть удобнее ездить. Либо вам захочется машину, вы скажете, да, я хочу машину. Вы хотите уже жить в своей собственной квартире, если у вас еще собственной квартире начните ходить и смотреть те квартиры которые сдаются либо вы хотите расширенную квартиру живете в однокомнатной хотите двухкомнатную трехкомнатную значит начните ходить двухтокомнатную трехкомнатную с хорошим ремонтом с обстановкой ну со, со, со всем фаршем скажем так да вы хотите жить в доме еще не знаете как вам жить в доме или не жить в доме тогда я вам рекомендую начните ходить по тем домам которые сдаются если приезжаете на отдых как вот здесь вот в таиланде можно поиграть в такую игру который назвать купить дом или снять дом когда вы с риэлтором встречаетесь говорите я хочу купить дом покажите мне дома или я хочу снять дом или покажите мне эти дома какие есть и называйте сумму и начните фотографироваться в этих домах Возникает желание, то есть желание возникает, когда вы не просто это желаете, не просто вы этого хотите, не просто вы об этом думаете, но еще и вы соприкасаетесь, трогаете, трогаете это. Если вы хотите, ну, к примеру, девушка хочет, там, женщина хочет шубку, какую-то, может быть, сумочку, туфельки, мужчина костюм хочет дорогой, приди в магазин, если тебе нужен этот костюм, и помери этот костюм, помери шубку, либо часы какие-то тебе типа, хочешь, там, за 15 тысяч долларов хотя бы одень, посмотри, что они себе эти часы представляю за 15 тысяч долларов. Это желание. Но вот чтобы желание и поддерживать, необходима вера. Вера – один из важных моментов вообще в жизни человека. В многих писаниях писали «По вере вашей да будет вам». да Во что верите, то и получаете. Так вот, если вы верите, что ваши мечты сбываются, они будут сбываться. Если вы не верите, что ваши мечты могут сбываться, они не будут сбываться. Что необходимо начать делать? А начать верить, и ваши мечты начнут сбываться. Вот начните говорить «А я верю, что мои мечты сбываются». Я верю в то, что э, все, что я себе намечтаю, все сбудется, и я буду жить так, как я хочу. Вера. Чтобы веру усилить, я бы рекомендовал использовать еще три момента очень важных. Медитации. У нас есть медитация денежный магнит, кстати, очень сильно помогает. Кому нужны финансовые лучшие возможности, кто хочет, может быть, больше, ну скажем, денег зарабатывать, либо бизнес, чтобы больше, лучше процветал, ну, либо вообще, чтобы деньги всегда водились. Есть медитация денежный магнит на 9 минут. Слушайте утром, слушайте вечером. Ну, есть инструкция, вы ее тоже получите в подарок и послушайте. А затем медитация потусторонние которые вы хотите развиваться вот здесь хорошая медитация формула любви к себе формула счастья формула успеха вот опять нас качает это чтобы как это вы не засиживались чтобы вы не засиживались это не я качаю это нас катерок немножко качает очень удобно когда ты берешь сам на двоих катер и с любимым человеком с любимой девушкой со своей женой катаешься ездишь там где тебе хочется так вот дорогие друзья Аффирмации, необходимо аффирмации использовать и заклинания. Об этом мы очень серьезно поговорим на втором, на второй ступени первой сессии игры в жизни, где мы четко напишем, как создавать поток денежного магнетизма, как не просто поговорим, начнем это практически делать. Мы с вами начнем делать писать свои собственные аффирмации и создать свои собственные медитации. И поймем, что такое вообще ангел-менеджмент в практике. Если на первой ступени мы рассматриваем ангел-менеджмент в теории, то на второй ступени мы рассмотрим, что такое в практике ангел-менеджмент. Мы просмотрели три постулата, которые занимают 80% вашего времени. 80% вы должны уделить из своего времени, чтобы это сделать. Из свободного времени. Из свободного. 20% следующие постулаты, 3. Четвертое, это цели пятое планирование шестое действие запишите обязательно значит первое еще раз повторяю первое мечты второе желание третье вера четвертое цели пятое планирование шестое действие так вот цели что такое цели это та мечта которая переложена на бумагу возьмите лист бумаги напишите 50 ваших целей на два года кстати калаш нужно создать тоже на два года желательно два максимум три года и цели которые вы пишете вот пишите все цели цель номер один хочу то цель номер два хочу то вам поможет написать больше целей, когда вы включите какую-то релаксационную музычку или та музыка, которая вам нравится, может быть ритмичная музыка, и начните писать. Пишите, пишите, пишите все, что вам в голову сдает. Так вот, что такое цели? Цели – та же мечта, которая приложена на бумагу, и ей поставлена дата. Пишите дату, когда бы вы хотели осуществить эту цель. Ваши цели нужно будет разбить на краткосрочные от одного месяца до трех месяцев, среднесрочные от трех месяцев до года и долгосрочные от года до трех. Обязательно нужно разбить эти цели, но, дорогие друзья, цели необходимо писать все и ставьте дату осуществления тогда, когда вы хотите. Многие задают вопрос, мне говорят, Андрей, это же нереально, я же не знаю, сколько я буду завтра зарабатывать. Необходимо писать сначала, а потом вы будете зарабатывать. Много примеров из моей жизни, много примеров моих студентов, учеников, кто у меня проходили с тренинги. Они говорили, что когда поставили цель, тогда денег начало приходить больше. Однажды, когда я купил хороший участок земли и начал там строить дом, и один знакомый говорит, ну, конечно, у тебя уже доход хороший, ты можешь начать строить такой вот дом большой, там большой участок земли. А я говорю, ты еще думаешь, что я сначала начал зарабатывать, потом строить? Да нет, я сначала захотел. Я сказал, я хочу жить в своем собственном доме, я хочу построить дом. Я начал больше зарабатывать, стремительно больше зарабатывать. Поэтому начинаем писать даты, когда бы вы хотели. Вот все, что вы хотите, дом, жилье, заработок, увеличить примерно в 5-10 раз от существующего, это возможно сделать в течение максимум 12-24 месяцев. 12, дорогие друзья, 24 месяца. Попомните меня немножко. Солнышко, и я обливаюсь. Вот там. Так вот, дорогие друзья, желаю вам тоже, чтобы вам было тепло, жарко. Желаю всем, конечно же, путешествий, отдыха. Отдых, отдых это всегда здорово. Так вот, дорогие друзья, цели. Переходим дальше к планированию. Нам нужно запланировать наши действия. Мы планируем э, на 3 месяца, на 6 месяцев, на 12 месяцев. Мы планируем на один день, на неделю, на месяц. То есть мы должны запланировать свои действия, мы должны запланировать свои э, моменты жизненные. Вот я рекомендую, что сделать, дорогие друзья. Я рекомендую сделать следующее. Э, начните планировать по... Первую неделю по одному какому-то делу, которое будет приводить вас к успеху. Начиная со второй недели по два дела каждый день. Вот два дела каждый день, которые вас будут приводить к успеху. Начиная с третьей недели по три дела. А вообще по-хорошему, если вы хотите быстро осуществить свои мечты и цели, вам нужно планировать по 10 дел каждый день. И переходим к шестому постулату, это действие, нужно начать действие. Есть такая пословица, между красавицей и стулом доллары не просунешь, пока она не подвинется, пока не подвинется, вернее. Так вот, дорогие друзья, если что-то хотеть получить, нужно обязательно что-то начать делать. Потому что если человек только мечтает и ничего не делает, он фантазер. А если человек мечтает и делает, он мечтатель. Так вот, э, станьте мечтателями, начните делать то, что вы никогда не делали, начните, если вы что-то делали, то делать это еще несколько раз больше и лучше, и ваш результат будет очень отменный, потому что много людей, кто знает, как заработать миллион, много людей, э, много информации в интернете, как заработать миллион, как стать бизнесменом, э, как много зарабатывать и путешествовать, как э, работать в путешествиях и так далее. Но почему не многие это делают? Да, потому что нужно поднять и начать делать. Многие люди являются, к сожалению, рабами своих привычек, и эти привычки нужно навсегда искоренить из себя. Я рекомендую прямо сейчас те привычки, которые вам мешают достичь успеха, напишите их на листочке, что вам мешает достигать успеха, что вам мешает больше начать двигаться, зарабатывать. Начните писать на листочке, напишите, потом возьмите, порвите вот так вот и сожгите, или выкиньте его. Итак, дорогие друзья, действия приводят к результату. Именно действия начинайте действовать прямо с сегодняшнего дня. Прямо после этого видео начните действовать, делать все то, что сейчас мы проговорили в видео. Итак, 6 постулатов. Мечты, желания, вера, цели, планирование действия. Мы завтра встретимся с вами на следующем видео, именно второе видео, и второй принцип из восьми принципов успеха. Основных принципов успеха, 8 принципов успеха, завтра мы рассмотрим второй. С вами был Андрей Хавратов, пока-пока, до завтра. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Андрей Хавратов. Сейчас вот еду в одно место мне тут пришла очень интересная в голову идея. Сейчас расскажу об этом. Вот охранник сейчас нас выпустит. Yep. Я сегодня подумал, почему многие люди не могут реализовать свои мечты. и у них эти мечты становятся лишь только фантазией. Чем отличается мечтатель от фантазера? Он отличается тем, что фантазер мечтает не осуществляет мечты, ну и в большей степени ничего не делает, да? А мечтатель, он мечтает и он делает, и он получает свои мечты за очень короткий срок. Потому что жизнью своей мечты вы можете начать уже жить, я хочу вам сказать, в течение шести в течение 6 максимум вот максимум это 18 месяцев некоторым даже удается начать жить жизнью своей мечты уже через три 4 месяца и сначала конечно же нужно определить что такое мечта формула мечты и вот я не еще где-то сейчас скажу в 98 году я услышал эту формулу мечты Вы знаете для меня это стало открытием сейчас стыкнуть великое все время для меня это стало действительно открытием, но потом, когда я проанализировал, что в жизни у меня были моменты, при которых я подсознательно выполнял то, что в этой формуле я был в восторге, конечно. А формуле мечты вы можете посмотреть на моем канале YouTube. Первый принцип из восьми принципов основных принципов успеха. То есть главный первый принцип, где мы говорим о мечте, я говорю о формуле мечты. Я лишь только тут сейчас я не буду проговаривать каждый пункт этой формулы и э, что такое э, равна реализация вашей мечты. Но я хочу сказать, что э, только напомнить, есть 8, 6 вернее, основных пунктов. Э, это, первое это мечта, второе это желание, третье это вера, четвертое это цели Пятое это планирование, шестое это действие. Так вот, в чем уникальность, дорогие друзья, в чем особая уникальность этого момента? Вот в чем уникальность всех этих э, пунктов. С одной стороны, ну формула и формула, да, там я описываю, что нужно делать э, при каждом пункте. Ну, вроде бы все просто, вроде бы все хорошо. Но есть очень интересные моменты, почему же это не осуществляется. И когда я начинал анализировать и прорабатывать с каждым, с кем я в коучинге работал, а в коучинге я отработал с огромным количеством людей, это ну, больше, наверное, тысячи, это точно я отработал в коучинге начиная с 98 -го года с людьми и примерно через год, когда я начал работать в поучинге, во-первых, я сам осознал это для себя, а потом работал и мы прорабатывали с человеком вот сегодняшний уровень жизни, вот он мечтает об этом, да, он мечтает уже через полгода вот так вот жить, а смотрим через полгода, а он живет ну совсем не так, очень плохо живет. И в чем же проблема? Проблема в том, что нужно оценить то что ты э, сделал и так вот эти 6 пунктов э, мечта желание вера цели планирование действия давайте представим что каждый пункт стоит примерно ну, по 10 юнитов предположим да либо 10 рублей либо 10 долларов к примеру вот ваша мечта на 1 миллион рублей либо на 1 миллион долларов либо на 1 миллион юнитов да? а, либо на 1 миллион фунтов ну вот возьмем допустим э, вашу мечту, которая стоит 1 миллион рублей. Это сегодня где-то около 15 тысяч долларов, да, примерно чуть меньше. И вот ваша мечта уже через 3 месяца, через полгода жить жизнью этой мечты, и вы описываете образ своей мечты э, и так далее. И вот э, представьте, что каждый пункт, он стоит 10 вот этих юнитов, 10 рублей. И вот если мечту умножить на желание, это получается 10 на 10, 100. Желание умножить 100 на 10, на веру, это уже 1000. Далее, вера умножить на цели, умножить на 10, это уже 10 тысяч 10 цели умножить на планирование это 100 тысяч и 100 тысяч умножить планирование на 10 это действие это получается 1 миллион к примеру 1 миллион рублей или 1 миллион юнитов 1 миллион долларов и вот когда мы перемножили увидели как же оценивать а в дальнейшем вот это вот уникальная вещь. Вот представьте, что э, только честно сказать самому себе, я хочу действительно оценить, ну какие манго большие. А, я первый раз вижу такие большие манго. И э, вы реально смотрите. Насколько вы помечтали? То есть 10 юнитов, либо 10 рублей, это ваша оценка. Смотришь, говоришь, ну 10 баллов, можно так сказать. Я помечтал всего лишь навсего на 5 юнитов, или 5 рублей, или 5 баллов. Хорошо, дальше идем. А насколько ты желал? Ой, желал я вообще там на 1 балл или на 2 балла. А насколько я э, верил? Ой, верил я вообще на 3 балла там, да? А насколько я поставил цель? о цели у меня поставлены все четко на 9 баллов. На 9 юнитов, на 9 рублей, там, на 9 долларов, без разницы. Какой у вас э, оценка вашего момента? И вот э, дальше, а насколько я запланировал все? О, запланировал я вообще там на 2 балла или на 1 балл или на 0. А вы знаете, что любая сумма умноженная на 0 получается 0. А насколько я действовал? О, надействовал я вообще на 2. И вот мы перемножаем. Давайте, ну элементарно, все просто. Мы перемножаем. Значит, ваша мечта оценили, вот примерно на 5 рублей. 5 рублей умножить на. 5 рублей умножить на желание на 2, да? это 10. 10 умножить на, допустим, вера 3. Это 30, 30 умножить на цели, там 9, 30 умножить на 9 получается 270, отлично. Дальше планирование у вас там на 2 540, и действие у вас тоже на 2, это, 1000. это 1080. Или 1080 долларов. И вот когда мы считали, вот так вот, многие они глаза расширялись, говорит, блин, действительно мне сейчас такой доход. То есть мы реально оценили, говорит, давай только честно, вот оценим каждый пункт. говорит, да, у меня реально такой доход. Там 1000 долларов или там тысячи рублей, если я ставил там 3 миллиона рублей себе. Так вот, дорогие друзья, можно оценить и посмотреть, если ты мечтаешь всего лишь на 5, помечтай на 10. Если ты желаешь всего на 2 или там на 3, помечтай на 10. Пожелай на 10, чтобы 10 баллов, 10 рублей, 10 юнитов было. Если ты веришь всего лишь там на 3 балла, на 3 юнита, на 3 доллара, на 3 рубля, значит на 10 тебе нужно начать верить. Если цели у тебя проставлены на 9, простав их на 10. Или по крайней мере до 9, до 9, догони все пункты. Если, вот предположим, мы э, пункты свои э, прописали, все эти пункты мы прописали и эти пункты догнали, предположим, даже до пятерочки, то посмотрите, что получается. 5 умножить на 5, 25. 25 умножить на 5, 125. 125 умножить на 5, э, 625. 125 умножить на 5, 3125. 3125 умножить на 5 это получается 15 625. то есть если вы ставили себе э, скажем в долларах то получается что 15 долларов вы зарабатываете ну юни да если, если фунтов то значит 15 125 если в рублях то естественно 15 125 значит нужно поднять ваш уровень гораздо выше поэтому дорогие друзья хочу что сказать анализируйте по вот этим пунктам свои мечты анализируйте полностью свой потенциал потому что если вы проанализируете и действительно помечтаете давайте предположим, что вы помечтали и все довели до 8 например, да? 8 на 8 64 64 умножить на 8 64 умножить на 8, умножить на 8 это получается очень много, ну, множите, умножьте, умножьте и увидите, сколько это все получается. Поэтому, дорогие друзья, о чем сказать, что желаю вам э, мечтать, э, желать, верить, ставить цели, планировать свои цели и действовать, и анализировать свои вот эти вот все пункты. Вот это Десятипанишка. С вами был Андрей Хабратов. Пока, пока. Приветствую тебя, дорогой друг, с тобой Андрей Хавратов, автор одного из популярнейших интерактивных трансформационных тренингов «Игра в жизнь». И сегодня второе видео из серии рассылки «8 основных принципов успеха». Второй важный принцип – это очищение разума. Очищение разума состоит из трех важных компонентов. Компонент номер один – это прощение. Компонент номер два – благодарность. Компонент номер три – это любовь. Итак, если говорить, почему у многих людей… Вот мы прослушали, вчера вы прослушали первое видео «Мечты», и наверняка, может, кто-то скажет, «А я уже применял это не раз на практике, а я использовал уже эту формулу «Мечты», но почему-то у меня не получается». Так вот, дорогие друзья, однажды я определил очень важный момент из своей собственной, скажем, истории, своего собственного опыта. Я определил очень важный момент в том, заключается, что прежде чем... Почему у многих людей не получается реализовать мечту? Вот второй важный принцип – это три компонента. И первый компонент – это прощение. Человек обижен на кого-то. Обычно люди обижаются. Либо э, человек обидел кого-то. Но я хочу вам сказать, в большей степени у человека не получается реализовать его мечту не из-за того, что он обижен на кого-то, вернее обидел кого-то, а в большей степени потому, что он обижен на кого-то. Вот здесь есть такая классная пословица, можете ее записать, запомнить. Невозможно обидеть человека без его на то согласия. Человек невозможно обидеть, человек может обидеться. И вот здесь, дорогие друзья, нужно поработать над этими вещами. Я рекомендую прямо сейчас запишите, может быть потом видео прокрутить несколько раз. Вот как я это делаю. Вы знаете, мы каждый день можем на кого-то обижаться, мы каждый день можем сами себя заводить. Это нормальное явление, мы же люди, мы же живые люди, и нас кто-то толкнул, может быть, в общественном транспорте, либо не успел, тупил дорогу какой-то крутой, на какой крутой машине, либо вам не дали то место в самолете, в котором вы рассчитывали, или в отеле вы хотели с видом на море, а вам дали с видом непонятно куда, ну и так далее, и так далее. И вы уже начинаете это перемалывать, рассусоливать, и вы начинаете обижаться таким образом. И э, я рекомендую вообще раз в неделю, но по-хорошему э, раз в неделю, но если человек забывает, то хотя бы раз в месяц а, проходить ритуал прощения. Как он происходит? Ну, я предлагаю вам, вы можете это сделать либо с видом на озеро, либо в лесу, либо, может быть, с видом на море. Нет разницы, как вы будете, в каком месте это делать. Вы можете даже с дома включить музыку, и эта музыка может вас расслабить, и вы проговариваете следующие слова. Одно из важных таких правил – проговаривать эти слова и прочувствовать то, что вы говорите. Как я это делаю? Я говорю такие важные слова. Я прошу простить меня, всех тех людей, которых я мог обидеть случайно, осознанно или неосознанно, своими мыслями, словами или действиями. И повторяйте несколько раз, можете назвать, если вы кого-то реально на кого-то обижаетесь, и вы понимаете, что вы обижаетесь на этого человека, то вы таким образом просите у него прощения. Вы говорите, я прошу простить, сначала нужно попросить прощения, я прошу простить меня, называйте имя человека за то, что я мог обидеть тебя случайно осознанно, неосознанно своими мыслями, словами или действиями. И проговорите для того, чтобы прочувствовать это. Я прошу простить меня всех тех людей или конкретного человека за то, что я мог обидеть его случайно, осознанно или неосознанно своими мыслями, словами или действиями. Я прошу простить меня всех тех людей или конкретного человека за то, что я мог обидеть его или обидеть тебя случайно, осознанно или неосознанно своими мыслями, словами или действиями. И повторяйте это несколько раз. Вот по-хорошему, когда вы начнете прочувствовать, у вас даже, по идее, слезы начнут идти, тогда вас отпустило. Вот это называется очищение разума, очищение души. И второй важный принцип – очистить свою душу, очистить свой разум от этих вот неприятных моментов. Проговорили 10, 15, 20 раз не просто, знаете, вот как молитву. Вот знаете, есть пословица, не пословица, анекдот по этому поводу. Однажды попадает... Ну, как вот распределение, умер священник, идет, перед тем, как распределить в рай или в ад, он попадает где-то вот в какой-то коридор, на лавочку садится видит водитель такси. Открывается дверь, и Михаил выходит, священник поднимается, Архангель Михаил говорит, нет, вы подождите священник, и берет водителя такси. И водитель такси проходит первым, часа два или три ждал священник, потом открывается дверь, Архангел Михаил говорит, священник, а теперь, говорит, вы. И Вот они идут по этому коридору, и он говорит, Архангел Михаил, почему такая несправедливость? Я всю жизнь посвятил Слову Божьему, а какой-то таксист вперед меня пошел. На что Архангел Михаил сказал ему, ты знаешь, когда ты проповеди читаешь, люди спят, а когда таксист ведет машину, люди молятся. Так вот нужно прочувствовать, Сказать «я прошу простить меня всех тех людей, которых я мог обидеть случайно, осознанно или неосознанно, своими мыслями, словами или действиями». И аж мурашки должны пойти по телу. Затем второй момент. Нам нужно попросить прощения у своего высшего «я». Ну, либо кто верит в какого-либо Господа Бога, в какого-то Бога своей религии, вы можете обратиться тогда к этому Богу и сказать такие фразы «я прошу простить». Меня, господи, называете имя там Аллах, Иисус, Буда, ну или другие огромное количество есть религий. Я говорю лично так, что я говорю, я прошу простить меня, мое высшее я есть за то, что я мог обидеть тебя случайно, осознанно или, ос или неосознанно своими мыслями, словами или действиями. Я прошу простить меня, мое высшее я есть за то, что я мог обидеть тебя случайно, осознанно или неосознанно, своими мыслями, словами или действиями. И проговаривайте несколько раз. А, некоторые задают вопрос, а почему мы должны просить и у Бога прощения либо у своего высшего Я? А почему обращаюсь к высшему Я? Потому что высшее Я мы это и есть частица Бога внутри меня. Ну, это мое убеждение такое, да, вот я лично верю в эти моменты. А, я, да, христианин по религии, но я верю... То, что есть частица Бога внутри меня, да, я говорю, я прошу простить меня, мое высшее я есмь, за то, что я мог обидеть тебя, случайно, осознанно или неосознанно, своими мыслями, словами или действиями. Почему мы просим у него прощения? Почему у Бога просим прощения? Почему у своего высшего я мы просим прощения? Причина следующая, почему? Если вы уже обиделись на кого-то, а Бог не может на кого-то обижаться, Он всемогущий, Бог внутри вас, Он всемогущий, он может все, и обижаться на кого-то, его не может никто обидеть. Если вы на кого-то обиделись, если вас, вы думаете, кто-то обидел, это проблема человека, как я говорил, это не проблема того, что вас кто-то обидел, это проблема того, что человек обиделся. И тогда нужно попросить прощения. Есть еще более хуже, есть люди, которые думают о том, как покончить жизнь самоубийством, особенно моменты кризиса. Я вспоминаю 98-й год, как один из моих знакомых сказал, Тогда у меня был неприятный момент, кризис в экономике. И один мой знакомый сказал, Андрей говорит, да подумаешь, ну у тебя там долги. Да подумаешь, ты деньги потерял. У тебя руки есть, у тебя ноги есть, голова есть, глаза есть, рот есть, уши есть. Что тебе еще надо? У тебя есть люди, которые тебя любят. Что тебе еще нужно? Наслаждайся жизнью. Скажи, я люблю жизнь, я люблю людей. Я люблю все в этой жизни. Скажи эти слова. Я, знаете, когда сказал это, мне стало прям ну, очень радостно, очень хорошо, я себя начал очень прекрасно чувствовать. И я рекомендую вам то же самое сделать. Если вы э, хотите, кто-то, может быть, даже думает о том, что покончит жизнь самоубийством, либо себя ругает за что-то, что у него что-то не произошло и не получилось, да выбросьте это. Внутри вас есть Бог, Он всемогущий. Он не может ни на кого обидеться, у него все получается, все, что он захочет. Вот того Бога, в Которого вы верите, в Которого вы молитесь, Он всемогущий. И когда вы думаете плохо, вы обижаете в первую очередь своего Бога. Либо внутри себя, либо того, кому вы молитесь. И вот второй момент. Первое, мы просим прощения у того, на кого мы обиделись якобы, либо кого-то обидели, вы чувствуете, что вы обидели человека второй момент вы просите прощения у своего высшего я есть повторяя я прошу простить меня мое высшее есть за то что я мог обидеть тебя случайно осознанно или неосознанно своими мыслями словами или действиями я прошу простить меня моя высшая я есть либо господи там аллах Будда, Иисус Христос ну и другие за то что я мог обидеть тебя случайно осознанно или неосознанно, Своими мыслями, словами или действиями. И вот наступает третий момент. Мы прощаем. Вы, если обиделись на кого-то из этого человека, вы говорите такие слова. Я прощаю тебя. Называйте имя этого человека, Global. я бы прощаю всех тех людей, которые могли обидеть меня случайно, осознанно или неосознанно своими мыслями, словами или действиями. Я прощаю всех тех людей, которых я мог обидеть. Я прощаю тех людей, которые могли меня обидеть, вернее, да? Я прощаю всех тех людей, которые могли меня обидеть случайно, осознанно или неосознанно своими мыслями, словами или действиями. Я прощаю того-то человека, называйте имя, фамилию который мог обидеть меня случайно, осознанно или неосознанно, своими мыслями, словами или действиями. Почему мы говорим осознанно или неосознанно? Потому что есть люди неосознанно кого-то, может быть, хотели обидеть, либо вы кого-то обидели неосознанно. И почему мы говорим своими мыслями, словами или действиями? Потому что это может быть мысли, могут быть слова, могут быть определенные действия. Это процесс и ритуал прощения. Его я бы рекомендовал по-хорошему каждую неделю, когда вы находитесь с самим собой и общайтесь с самим собой, приступить с прощения, с ритуала прощения, но хотя бы в крайнем случае раз в месяц. Хотя бы в крайнем случае раз в месяц. Если вы можете это каждый день делать, только не просто молиться, как вот анекдот про священника, а чтобы прочувствовать это все. А более того, если вдруг на кого-то вы обиделись, либо вы почувствовали, что вы кого-то обиделись, сразу же проговорите это. Вот сразу же проговорите, вы почувствовали, что вы обиделись, либо почувствовали, что вы обиделись, и вас это задело, сразу же проговорите это. Это ритуал прощения. Второй, мы говорили, что второй принцип успеха, он состоит из трех таких важных моментов. Первый – прощение, второй – благодарность. Вот момент благодарности, дорогие друзья, многие упускают, а момент благодарности является самым одним из самых важных при достижении успеха, при реализации вашей мечты. Для того, чтобы быть в состоянии постоянного успеха, нужно быть всегда благодарным, благодарить... Нужно землю благодарить, небо благодарить, море благодарить, свое тело благодарить, свое высшее есть, благодарить своих родителей, благодарить своих родственников, супруга-супругу, детей, благодарить ваших сотрудников, благодарить те приборы, с которыми вы работаете, благодарить своих клиентов, которые сегодня есть и которые были и которые будут, благодарить ситуации в жизни. Если вас кто-то обидел или вы обиделись, поблагодарить этого человека. Скажите «благодарю», «благодарю», «благодарю» и «благодарите». Я делаю это так, когда я сижу в таком уютном месте, в хорошем месте. Я обычно это делаю, хожу к морю, потому что я живу возле моря. В данном случае я сейчас на отдыхе в Таиланде, в основном я в Одессе живу, хотя думаю сейчас в Таиланд приехать. И вот здесь вы можете… У вас нет моря, вы можете пойти в рощу, вы можете даже в зимнее время пойти в тайгу, вы можете пойти в парк, в лес, к озеру. Или просто дома включить красивую музыку, расслабиться и начать э, в ритуал благодарения. И вы говорите, я благодарю э, тебя. Господи. Я благодарю. Лично я говорю вот так вот. Я благодарю вас всей силы Вселенной. Я благодарю вас, Ангелы персональной поддержки. Я благодарю Господи. Я благодарю высшее мое я есть. Я благодарю моих родителей. Я благодарю э, моих близких, называю имена, которые были в моей жизни. Я благодарю моих знакомых и друзей, которые были в моей жизни. Я благодарю моих клиентов, которые у меня были, есть и которые у меня будут. Я благодарю ситуации, которые есть в моей жизни, хорошие, нехорошие, если сейчас хорошая ситуация, поблагодарите эту ситуацию. Благодарите, начните благодарить. Пять минут, пять минут в неделю. Благодарности вы увидите, какой будет просто невероятно потрясающий результат. Потрясающий результат. Итак, вы благодарите, и вот когда вы благодарите, вы начинаете наполняться. Если когда мы делали прощение, мы очищаемся и убираем все, скажем, в нашем подсознании, в нашем уме, в нашем разуме, в нашей душе всю грязь, то когда мы начинаем благодарить, дорогие друзья, вот здесь вы начинаете наполняться энергией, у вас начинает прилив энергии идти в вашей душе, в ваш разум, вы начинаете просто в состояние счастья входить, в такое великолепное состояние счастья. И вы это осознаете. Вот когда вы начнете это делать, вы осознаете. И третий важный момент, это, как я говорил, любовь. Первое, это прощение. Второе, благодарность. Третье, любовь. Нужно почаще говорить, что вы кого-то любите. Говорите своим родителям, что вы их любите. Говорите своим детям, что вы их любите. Говорите своей любимой, что вы их любите. Говорите своим сотрудникам, что вы их любите. Не нужно стесняться выражать чувства, потому что если вам нравится сотрудник, и вы хотите ему сказать «Блин, я люблю тебя, ты молодец, ты супер, ты классно вообще все делаешь», потому что у вас есть чувство к этому человеку так называемой всеобъемлющей любви. Вы знаете, когда вы погружаетесь в чувство всеобъемлющей любви, вы уходите... От этих неприятных моментов, да, кто-то скажет, но любовь есть только можно мужчина и женщины, да, но между людьми, которые друг друга любят, это другой, это другой этап любви, это другая влюбленная ситуация, это другие чувства. Но чувства всеобъемлющей любви, они одинаковы, как к тому человеку, которого вы любите, как к вашей природе, к вашей стране, к вашему городу, к птицам, к зверям, к людям. Они, она одинаковая. И в свое время один из великих учителей Иисус Христос был на земле по одной простой причине, чтобы принести людям два важных момента – веру и любовь. И вот э, начните любить людей. Я всегда говорю так, я люблю людей, люди любят меня. Я люблю все проявления в моей жизни. Я люблю все в своей жизни. Я люблю э, свою любимую «Я люблю тех моих сотрудников, я люблю всех моих помощников, ангелов персональной поддержки, все силы вселенной, я люблю тебя, мы высший есть. Посмотрите в зеркало вот после моего видео и скажите саму себе «Я люблю тебя». Назовите свое имя и так вот сексуально скажите свое имя, скажите, вот, допустим, меня Андрей зовут, да, Андрей, я люблю тебя. Признайтесь себе в любви». И чем чаще вы говорите, не просто так, вот опять же анекдот про вспомните, анекдот про священника, не просто так, я люблю тебя, да, сказать с чувствами, я люблю тебя. Я люблю все в жизни, я люблю все проявления в жизни, я люблю своих сотрудников, я люблю своих родителей, я люблю своих детей. Говорите это. Так вот, дорогие друзья, говорите это почаще. Итак, три важных постулата, три важных момента. Первое – это прощение. Второе, мы очищаем свой дух. Второе, это благодарность. И третье, это любовь. Это все нас подводит к второму принципу успеха, который называется очищение души и разума. Благодарю вас и до следующего нашего урока. Приветствую тебя, дорогой друг! С тобой Андрей Хавратов, автор интерактивного трансформационного тренинга «Игра в жизнь». Сегодня у нас третье видео из рассылки «8 важных принципов успеха». И третий важный принцип, который необходимо выработать человеку, который стремится к успеху, называется творчество. Если первый был мечта, второй принцип, то есть мечта и научиться мечтаться, второй принцип – очистить свой разум, очистить свою душу наполнится третье называется творчество вот чтобы быть в состоянии постоянного успеха дорогие друзья дорогой мой друг необходимо быть всегда на состоянии творчества и мы говорили о том что вот второй принцип состоит из трех таких важных моментов первое прощение второе которое нас очищает нашу душу наш разум второе это благодарность мы наполняемся и третье это любовь когда мы начинаем вы знаете, исходить от нас начинают исходить чувства любви. И вот именно это приводит человека к творчеству. Вот все успешные люди, все, кто стрем... приходят к успеху, и если вы хоть один раз были успешны или находились в состоянии постоянного успеха, вы заметите, что именно творческий потенциал, когда раскрывался в вас, а что я замечал у некоторых, так как мужчин и женщин, как только у них появлялся, появлялась любовь, и э, вот иногда люди, которые живут в парах и нет любви, э, там вот и творчества почему-то нет, потому что вот что такое кван, да, вот есть такое понятие квана, это любовь, престиж, деньги, то есть в первую очередь должна быть любовь, да, нужно э, найти свою любовь затем стремиться э, к престижу, и тогда к вам придут деньги. Нужно быть уже престижным, тогда к вам придут деньги. Так вот, дорогие друзья. А как только вы, как можно чаще вы говорите о любви, что вы любите детей, жену, мужа, если вы женщина, вы любите все вокруг, природу, красоту, птичек, животных, даже своих соседей, если они вам мешают. Вы говорите, что вы их любите. Вот, кстати, проэкспериментируйте, если вам сосед какой-то есть или соседи, которые их мешают. Говорите, направляйте в их сторону позитивную информацию говорите, я люблю вас, я прощаю вас, да, я чувствую прощения, благодарности, потом любви. Увидите, как все изменится. Так вот, дорогие друзья, творческий потенциал – это очень важный момент в э, том, чтобы идти к успеху и чтобы быть в состоянии постоянного успеха. Человек должен иногда… Вот что происходит? Люди многие, придя к успеху, начинают заходить в так называемую э, ежедневную такую рутину. Вам необходимо научиться, дорогие друзья, выходить из этой рутины, и я предлагаю хотя бы раз в неделю, вот по-хорошему хотя бы раз в неделю, общение с самим собой. Допустим, в пятницу или в субботу вечером на час, на полтора, на два включайте музыку, общение с самим собой. что за неделю произошло хорошего, Как, куда вы пришли. Во-первых, свои планы нужно подытожить за неделю, спланировать, наметить следующие планы, которые у вас есть, и, естественно, пройти ритуал прощения, благодарности, любви и прийти к тому, чтобы раскрыть в себе какое-то творческое начало и идти в творческом направлении. Потому что творчество дает сумасшедшую энергию. Мне часто говорят, Андрей, откуда у тебя столько энергии? Я очень часто занимаюсь творчеством, практически каждый день занимаюсь творческими процессами. Им пришла в голову какая-то мысль, я начинаю ее обсуждать, я начинаю думать, я захожу в творческий процесс. И самое главное, вы знаете, у нас будет на второй ступени игра в жизнь которую вы захотите, может быть, пройти. Один из моментов мы рассмотрим – это как найти свое предназначение в жизни и свою уникальность раскрыть в жизни. Так вот, вы, когда находитесь в творческом процессе, у меня происходят моменты, я иногда могу не спать по полтора подвое суток. Иногда замечаю, что за эти полтора-двое суток я чая попил несколько раз, может быть, сходил там, ну, зарядочку сделал, чтобы не сковывались мышцы. И может быть там два срочка каких-то скушал и бутерброд. Все, за эти полтора-двое суток. И энергии очень много. И когда ты потом вырубаешь, ложишься спать, просто в таком вот кайфе ложишься спать. Хоть устал, но усталость приятная. И вот здесь, дорогие друзья, быть всегда в состоянии творчества. Именно творческие люди добиваются всегда успеха и всегда находятся в состоянии в состоянии успеха. И я хочу вам сказать, дорогие друзья. Настройтесь на то, чтобы найти свой творческий потенциал внутри себя. А он к вам придет. Если вы не знаете даже как найти свой творческий потенциал, к какому творчеству прийти, просто начните говорить, проговаривать несколько раз такие вот моменты, которые называются, ну, к примеру, моменты такого плана. Во мне просыпаются творческие мотивы, во мне просыпается творчество, я нахожу свой творческий потенциал, я люблю, когда во мне просыпается творчество, и я нахожу свое творческое начало. И к вам оно придет. Вот есть такая еще хорошая пословица, если вы ничего не хотите, начните говорить, хочу хотеть. Если у вас нет творческого потенциала, или вы не знаете, к чему стремиться, какое творчество внутри вас открыть, просто говорите, хочу творческого потенциала. Ко мне приходит творчество, и оно к вам начнет приходить. Это было третье видео. Это был третий принцип из восьми принципов постоянного успеха, который назывался творчество. До следующего видео. С вами был Андрей Хавратов. Приветствую! Дорогой друг, приветствую вас, дорогие друзья. С вами Андрей Хавратов, автор интерактивного трансформационного тренинга «Игра в жизнь». Сегодня у нас четвертое видео. И сегодня четвертый принцип из восьми основных принципов успеха, который называется «Желание учиться». Мы с вами рассмотрели три предыдущих принципа. Первый – это мечты и научиться мечтать, быть мечтателем. Второе – это «Очиститься» наполниться и создать энергию любви вокруг себя и поле любви. Третье – это быть в творческом потоке всегда и быть творческим человеком и всегда, чтобы у вас творческое начало было внутри вас и всегда, чтобы творчество развивалось в вас. И четвертое – всегда учиться. Вот для того, чтобы подходить к творчеству, всегда нужно вот все успешные люди, все люди, которые достигают успеха и находятся в состоянии постоянного успеха, они всегда обучаемы, они всегда учатся. Мне уже за 40, мне даже за 45 чуть-чуть. Я, сколько помню себя, я всегда учился. Я учился в детстве, в детстве ходил разные кружки, технические, физические, там секции и так далее. Потом, когда я начал обучаться, я учился всему тому, что мне интересно. Однажды я поступил в высшее учебное заведение, так и не закончил его экономико-правовой факультет, потому что мне было там неинтересно, я понял, что мне это не нужно, я сам могу больше знаю, чем мне там что-то предлагают обучиться. Потом, когда я занимался бизнесом, я понял, что я не могу дальше двинуться, у меня была такая точка максимальная, сколько я зарабатывал в бизнесе, это до 10 тысяч долларов в месяц. И то так 10, 5, 2, 2, 5, 10, 10, 5, 2, 5, 2, 10, и не мог перешагнуть этой планки. И я понял, почему, потому что один из главных моментов – я не обучался. Я не учился всему новому, что предлагалось. И когда я понял, что нужно всегда обучаться раз в год, хотя бы нужно пройти какой-то тренинг, раз в год хотя бы нужно куда-то записаться, сегодня онлайн-тренинги есть, бесплатное образование. Вот вы сейчас смотрите бесплатные мои 8 видеоуроков, 8 самых основных принципов успеха, за которые люди многие платят деньги. Я в том числе однажды платил деньги, то есть то, что я вам даю сегодня в 8 принципов, основных принципов успеха, дорогие друзья, это стоит десятки тысяч долларов, но вы получаете подарком это от меня. Так вот, дорогие друзья, нужно всегда находиться в состоянии постоянного ученика обучаться и учиться всему новому тому, что вы не знали, тому, что вам не интересно. Вот Приведу пример. Однажды, когда я начал заниматься бизнесом, меня интересовали инвестиции и финансы, я учился инвестициям и финансам, потом управлению бизнесом. А когда у меня росло коллектив и я не были трудности управления, я начал учиться управлению, когда я обучался. Инвестиционной недвижимости я обучался инвестиционной недвижимости, когда мне было интересно фондовые рынки, я обучался фондовым рынком, валютные рынки валютным рынком, я везде платил деньги за обучение, и я вам скажу, обучение дает колоссальные прибыли. Колоссальнейшие прибыли, потому что у вас э, можно быть, может быть все можно забрать. Бизнес можно забрать, движимое недвижимое имущество можно забрать. Ну, может быть, если вдруг вы как-то вот ну, себя как-то, ну, может быть, что-то произошло в вашей жизни и у вас все забрали. Но когда у вас есть знания, их забрать невозможно. Знания, которые вы получаете, они стоят миллионы и миллиарды долларов. Почему многие известные миллионеры, миллиардеры, которые были банкротами, они выходили из банкротства с еще большими доходами, да, потому что у них знания были. И поэтому, дорогие друзья, всегда необходимо научат, научиться обучаться и быть в состоянии ученика. Вот всегда, если вы хотите быть в состоянии постоянного успеха, либо прийти к своему первому успеху, либо к какому-то очередному успеху, вы должны понимать, что всегда нужно обучаться новому. И у вас должно быть не просто, я обучился, вот я знаю одного человека, который обучается, но дед только не обучается, но ничего этого не применяет. Вы сразу должны применить на практике. Вот э, три э, принципа, которые мы изучили, я хочу перепроверить вас. Скажите, вы сделали коллаж, вы написали цели, вы запланировали? Если нет, то зачем смотреть дальше видео? Начните сразу же это делать. Второе. Вы попросили э, прощения, вы поблагодарили, вы э, говорите, говорили о любви. Третье. Вы нашли свой творческий потенциал? Если еще не нашли, включите музыку, задайте себе вопрос своему мозгу, что я хочу? что вот Знаете, какой самый главный вопрос я бы рекомендовал, если вы хотите найти свой, раскрыть себе творчество? Задайте себе вопрос своему мозгу, что бы я делал вот просто так, даже если бы мне за это денег не платили. Но я бы это все равно делал. Начните тогда в этом практиковаться, потому что есть хорошая пословица. Дональд Трамп, кажется, ее сказал, такое вот высказывание. Научитесь сначала делать то, что вам нравится очень хорошо, а потом научитесь за это брать деньги. Поэтому, дорогие друзья, учитесь всегда, и в вас будет просыпаться ваш творческий подход. Ну а для тех людей, которые будут на второй ступени, и когда мы будем проходить один из элементов тренинга, как найти свое предназначение, как раскрыть свою уникальность, мы с вами поговорим и об этом, как найти свой творческий потенциал и развиваться творчески. Дорогие друзья, на этом наше видео и четвертый принцип, который называется «Всегда обучайся». Всегда, чтобы прийти к успеху, быть в состоянии успеха, нужно обучаться. Он сегодня закончен. Завтра у нас мы будем рассматривать пятый принцип успеха. И последующий пятый, шестой, седьмой, восьмой принцип, дорогие друзья, они очень важны. Поэтому обязательно изучите следующее видео, которое вы э, будете просматривать. И в восьмом видео вас ожидает хороший подарок. До завтра. Приветствую тебя, дорогой друг, с тобой Андрей Хавратов, автор интерактивного трансформационного тренинга «Игра в жизнь» и автор рассылки, которую ты сейчас изучаешь, получаешь 8 основных принципов успеха. И сегодняшнее, наше пятое видео, это видео, и это один из принципов человека, который хочет всегда быть в состоянии постоянного успеха. Это умение принимать решение знаешь, есть такая замечательная фраза, которая э, звучит следующим образом тот, кто много учится, много знает тот, кто много э, делает, много умеет а тот, кто добивается часто успеха тот очень часто принимает решения. и поэтому, если человек хочет э, быть в состоянии постоянного успеха либо прийти к своему следующему успеху можно научиться принимать решения да принимать решения хочу сказать из моего опыта это достаточно но ну, не просто с одной стороны э, Принять решение это не значит сказать, что да, я все хочу стать миллионером, да, я хочу стать успешным, я принял решение стать успешным, я принял решение стать миллионером. Это тоже важно. Но э, вот в подсознании происходят совсем другие процессы. И когда я изучил формулу принятия решения, она очень простая. Сейчас тебе нужно взять ручку, лист бумаги, пока я говорю, а ты возьми обязательно, дорогой друг, дорогие друзья. И э, формула принятия решения очень простая. На подсознании, когда человек чего-то хочет и принимает решение, происходит то же самое. Итак, малень... э -э, логическая цель плюс эмоциональный настрой плюс маленькие действия. Ну, приведу простой пример. Приведу простой пример, чтобы понимать. Человек загорелся и захотел купить автомобиль, мужчина, допустим. Либо женщина захотела купить шубку, либо она захотела поехать в... на отдых либо э, молодожены решили отметить классно свадьбу. Они где-то увидели, у них э, выставляется логическая цель, как они это сделают, то есть так называемый сценарий логической цели, да, выставить сценарий своей собственной жизни, нового своего пути. И у них происходят эмоции, они слушают музыку, они представляют, как они будут это делать, либо отдыхать, либо молодожены венчаться и расписываться, либо мужчина покупает автомобиль, да, он представляет, как играет музыка, когда он едет за рулем, и потом начинаются маленькие действия. Никогда не начинаются большие действия, начинаются всегда маленькие действия. И вот это и есть формула принятия решения. К сожалению, многие люди окончив школу, поступив в институт, потом пойдя либо колледж, либо какое-нибудь профессиональное училище, они, получив какую-то специальность, они начинают работать и становятся рабами своих привычек. И им многим, особенно сейчас Вене с запада идет, с американской экономики, что социальное обеспечение и так далее, и так далее. Когда человек остается без работы, без социального обеспечения, значит, все он не удел. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, все это чепуха и это все бред. Вот все, что я назвал только что, социальное обеспечение, пенсия. Это все наручники, это все э, так называемые оковы рабства, только финансового рабства. Знаете, тот, кто отменил рабство в свое время, ну, э, люди хотели отмены рабства. Ну, умные, э, скажем, богатые на тот момент императоры, э, они подумали, сказали, хотите отменим рабство, отменим рабство. Но вы будете платить за кварплату, вы будете платить за жилье, вы будете платить за обучение, вы будете платить за все и за еду. И вы на нас будете работать, вы будете стремиться на нас работать. Вот так это и произошло. Так вот, дорогие друзья, если вы хотите пойти по пути успеха, вы должны стать неординарным, мышление должно быть неординарным. И я предлагаю прямо с сегодняшнего дня принять решение. Мы уже говорили, предыдущие видео у нас были. И вам необходимо было сделать домашнее задание. И начать уже делать после каждого урока определенные действия. Потому что если вы меня просто слушаете и ничего не делаете, не стоит слушать дальше. Ну, послушали, как спокойной ночи малыши, да? Либо классно там парень что-то чешет по ушам. Ну, послушаем еще раз. Вот знаете, то, что я сказал, тот, кто много учится, много знает. Но эти знания потом перекисают в голове, как, знаете... Почему многие люди, обрастая знаниями, они начинают действовать, не начинают действовать, а они потом испытывают чувство дискомфорта и депрессии. По одной простой причине. Они получили много знаний, не сделали действия, эти знания перекисли в голове. Это как вот щи, борщ или суп вы сварили, а, либо еду какую-то сварили и поставили на солнце, вот на таком солнце да, Они два дня постояли, а потом берите кушайте. Будете вы кушать? Конечно же, не будете. Точно так знания а в голове, в мозгу они перекисают, начинается брожение, начинается дискомфорт. Потому что знаний много, мозг начинает кипеть, а человек должен подорваться что-то делать. Поэтому начните прямо сейчас, примите решение и начинайте действовать. Формула принятия, очень, принятия решения очень простая. Логическая цель плюс эмоциональный настрой плюс маленькие действия. И на второй сессии, вернее, на, втором, на второй ступени игры в жизнь мы более подробно это разберем, мы более подробно с вами это сделаем на последующие три месяца. Поэтому, если вы еще не приняли решение, э, прийти к нам на тренинг хотя бы на первую ступень игры в жизнь, обязательно это сделайте. А для э, подписчиков, которые ждут завтра рассылки, завтра будет великолепное видео, завтра будет прекрасное видео, потому что именно завтрашний принцип, который вы получите, шестой принцип успеха, является одним из ключевых принципов. До завтра. С вами был Андрей Хавратов. Приветствую вас, дорогой друг. Приветствую, дорогие друзья. С вами Андрей Хавратов, И сегодня у нас шестое видео. Сегодня у нас шестой принцип мы разбираем. Из восьми принципов основных принципов состояния постоянного успеха. Это, как я говорил вчера, очень важный принцип, и на нем держится практически весь успех человека, потому что если человек не использует этот главный принцип, именно не один из главных принципов, но важный принцип, ключевой принцип, вы знаете, ничего может не произойти. Да, человек может помечтать, да, он может сделать все, о чем мы говорили в первом видео, да, потом он может очиститься, да, он может наполниться, создать энергию любви вокруг себя, да, это здорово, и да, он может развивать в себе творчество, затем он может быть обучаемым, он может даже принять решение, но вот шестой принцип является ключевым. Этот принцип звучит следующим образом. Он звучит так. Умение взять на себя ответственность, умение взять обязательства. Обязательства и взять ответственность за свою собственную жизнь. И сказать, я хозяин своей собственной жизни. Вот человек отличается от деревьев, от животных, от, скажем, рыбы, которая находится в воде. То есть рыба не может выйти на сухую и сказать, все, надоело мне быть в воде, в мутной, да. Либо дерево говорит, я устала здесь в жаре, я хочу в умере континентальный климат, либо дерево, которое в умении континентальном климате, в умеренно континентальном климате, говорит, а я хочу в субтропике или в тропике. Да? Это невозможно. Человек имеет, и чем он отличается он венец природы, и чем он отличается вообще от всех сущностей, от всего живого, то, что существует, тем, что он способен принимать решения. Мы способны принять решение, и мы способны взять на себя обязательства по принятию этого решения. Поэтому шестой ключевой принцип – это взять на себя обязательства и стать ответственным. Ответственным за свою собственную жизнь, ответственным за жизнь своей собственной семьи, ответственным за будущее свое. Не нужно полагаться на правительство, на государство, которое красиво рассказывает нам сказки, когда у них наступают выборы. Но как только выборы проходят, сразу же все эти обещания куда-то исчезают. Вы знаете, я расскажу вам такую небольшую историю. Я однажды жил в индустриальном небольшом городке, 60 тысяч населения. И через 20 лет я проезжал рано утром, это была осень. Где-то конец ноября либо начало декабря была такая мряка, такой капал дождик, немножко изморозь была, и это было пол шестого утра. И я подъехал, проезжал остановку, на которой стояло огромное огромное количество людей, мужчин в основном, они садились в автобус, и они уезжали на свою работу. Я смотрел и вдруг вспомнил, как в один миг, 20 лет назад я стоял на этом месте, я садился в этот автобус и ехал на свою работу, я поднимался в 5 утра, в полшестого мне нужно было быть на остановке, в 6 мне нужно было в пол седьмого уже быть на предприятии, переодеться и приступить к работе в 8.00. Знаете, меня ужас одолел, думаю, неужели, вот если бы я что-то не изменил в своей жизни, если бы однажды не сказал и не взял ответственность в свои собственные руки за свою собственную жизнь, и не взял обязательства на себя за свою собственную жизнь, я бы через 20 лет, как многие мои одноклассники, стоял бы на остановке и ждал бы, пока я сяду в автобус и поеду на предприятие. Я однажды смог изменить жизнь. И я услышал фразу, как только начал заниматься бизнесом, бизнесом партнерским, бизнесом в области личностного развития. Вы знаете, я услышал фразу от одного человека. Если вы чего-то сильно хотите, вы обязательно это получите. Если вы не получили, значит вы недостаточно этого хотели, значит вы не взяли на себя ответственность и вы не взяли на себя обязательства. И следующую фразу, которую услышал от этого человека в аудиозаписи, если вы хотите, чтобы вокруг вас изменился мир, изменитесь в первую очередь сами, поэтому возьмите на себя ответственность, изменитесь сами, измените вокруг себя свой мир, потому что если вы смотрели фильм «Секрет», там один из таких вот принципов описывается небольших, таких классных, да, что человек как магнит, то, о чем он думает, он к себе привлекает начните думать позитивно, примите решение, что вы позитивный человек, вы успешный человек, вы всегда успешный человек, вы всегда достигаете успеха, вы всегда получаете желаемого, у вас на все всегда хватает времени. Вселенная изобильна, поймите это, примите решение. И однажды, вы знаете, для того, чтобы произошел процесс изменения от сегодняшнего вас. Если вы стремитесь к кому-то, к тому, которого вы видите примерно там через 3, 5, 7, 10 лет, процесс изменения, он уникальный, он проходит всего лишь за 3-5 лет. Если вы будете практиковаться тем принципом успеха, который вы сейчас слышите, это шестой принцип успеха, дорогие друзья, вы 100% изменитесь, вы 100% станете совсем другим человеком, вы выйдете на совсем другие финансовые потоки, вы выйдете на совсем другие финансовые доходы, ваша жизнь улучшится. Только возьмите на себя обязательства, на свою собственную жизнь. Скажите, я беру на себя обязательства. Вот прямо сейчас, смотрите видео и повторите за мной. Я беру на себя обязательства. Я ответственный человек в жизни. За свою собственную жизнь, за свою семью, за свое будущее поколение, за свою страну, в которой вы живете. На планете, на которой вы живете. Вы ответственны. Начните сначала с себя. Примите решение стать ответственными и возьмите на себя обязательства. С вами был Андрей Хавратов. До завтра. И завтра очень уникальное видео, завтра будет очень уникальный принцип успеха, о котором мы с вами поговорим. Вы знаете, это от тот, тот, из, от тот из таких важных принципов, который позволяет человеку получить желаемое благодаря этому компоненту, благодаря этому принципу. Вот это усиливает, то, что мы завтра разберем, усиливает в десятки и в сотни раз. Все, что мы проходили до сегодняшнего дня, включая сегодняшний день, то есть все эти шесть принципов успеха. Вот завтра будет седьмой принцип успеха. До завтра с вами был Андрей Хавратов. Приветствую тебя, дорогой друг. С тобой Андрей Хавратов. Автор рассылки, который идет подарком для всех, кто становится нашим подписчиком. Это 8 основных принципов постоянного успеха. 8 основных принципов успеха. Сегодня у нас седьмое видео. Сегодня мы рассматриваем седьмой принцип, который является таким вот э, ординарным и, можно сказать, неординарным. Но благодаря этому принципу... Все, что мы проходили до седьмого видео, до седьмого принципа, может идти все нормально, но обладая этим принципом, обладая этими качествами, вы усиливаете результат в десятки и в сотни раз. Сейчас мы об этом поговорим. Итак, что же это за принцип? Седьмой принцип успеха. Вы знаете, я уже говорил, если не ошибаюсь, в первом видео, да, в первом видео, кажется, или во втором, во втором видео когда второе видео «Очищение и наполнение», о том, что один из учителей, его называют кто-то Богом, в некоторых трактуется изданиях, он как вознесенный учитель Иисус Христос, он пришел к людям на землю для того, чтобы принести любовь и веру. Так вот, дорогие друзья, без веры невозможно добиться никакого успеха. И седьмой принцип – это обрести уверенность. Поверить на тысячу процентов, что с вами это произойдет. знаете, уверенность и приобрести веру… Вот вера, оказывается, очень интересный момент в вере. Да, есть вера, которая лежит вот здесь, и человек верит на уровне чакры, сердечной чакры. Но людям современным людям недостаточно просто поверить на слово, недостаточно просто… Почувствовать, потому что очень много уловок, манипуляций. Сегодня есть много обучающих таких тренингов, которые обучают манипулятивным техникам, влияние на людей. Сегодня используют политики манипуляции серьезные, они затрагивают жилки, чувства. Да? И вот, дорогие друзья, кстати, это не только относится к тому, чтобы стать успешным, а вообще в жизни нужно приобретать веру в то, во что вы хотите верить. Но для того, чтобы приобрести такую тысячу уверенность и приобрести уверенность в том, что да, это у вас получится, то, что вы наметили. Да, вы приобретете тот успех, новый ваш успех, который вы себе наметили, вы взяли на себя обязательства, вы э, намерены осуществить это, вам необходима уверенность, вам необходимо приобрести веру. И вы знаете, вера, э, чтобы приобрести тысяпроцентную железобетонную такую веру, вы знаете, необходимо всего лишь три. Таких вот составляющих, оказывается, только три составляющих. Первое. Почему мы можем поверить в то, что у нас получится? Потому что до нас кто-то это уже сделал. То есть, если есть человек, который, у которого инвалид в инвалидной коляске, либо вот есть известные люди, которые известнейший человек, у него рук и ног нет, он родился таким, а он известным на весь мир стал, есть люди, у которых все нормально физиологически, он не инвалид, и он бездвижимый, он не верит в то, что у него получится. Да почему? Если у кого-то получается, у вас 100% получится. Вы знаете, есть классный фильм, посмотрите, этот фильм называется «На грани», который э, э, где-то наверное, лет 10 или 20 этому фильму, или 15 наверное, этому фильму, э, «На грани», и там Энтони Хопкинс в главной роли и э, Алекс Болдин. А не вот этот современный фильм 2013 года на грани, а именно тот фильм. И вот, вы знаете, там интересный момент. Энтони Хопкинс, миллиардер, они попадают в такую неприятную ситуацию в тайгу, за ними медведь гонится, то есть медведь уже все, разрывает людей на клочья, Сикач называют, да, медведь Сикач. И он говорит этому своему, к схему он остался живым, Алекс Болдин играет его как бы одного такого вот, ну, э, прихельбателя называю, да, который приклеился к нему, потому что это не Хопкинс Миллиардер. И э, он говорит, поверь в то, что мы одолеем медведя. Он говорит, как, у нас нету ни оружия. Ничего у нас нет. Как? И он показывает нам коробку спичек. Говорит, смотри, индейец с голыми руками убивает медведя. Значит, если один человек это смог сделать, значит, второй человек может это повторить. Поэтому только поверь мне. Он взял так. Поверь мне, поверь мне. Скажи, что ты веришь. Он, да, я верю, да, я верю. И они, представляете, голыми руками, можно так сказать, они убили этого медведя, остались живыми. Так вот, дорогие друзья, если кто-то это смог сделать, да вас. Если кто-то что-то смог сделать, значит, вы сможете сделать. Сто процентов вы придете к своему собственному успеху. Это первое. Это пример других людей. Второе это приобрести знания. То есть, ну предположим, вы хотите сейчас через интернет как-то двигаться и развиваться и зарабатывать деньги. Либо вы хотите что-то создать и либо и создать вы хотите это запустить, но вы не обладаете некоторыми качествами, как это запустить и как это можно продать, как это можно монетизировать, можно так сказать. Вот я открыл на одном из тренингов по предназначению, и во второй ступени у нас будет замечательнейший такой раздел, когда мы будем находить свое предназначение, свою уникальность. Я открыл свою уникальность, что любую тему, которую вот мне да я могу ее изучить и рассказать, как ее монетизировать, как любую идею превратить в деньги. Вот это я определил своей уникальностью. И это действительно так, потому что я многим людям помог, и мы создали бизнес-планы, и они начали создавать свою идею они монетизировали, так вот, почему, если у вас есть какая-то идея, либо вы говорите, да, я хочу это сделать, да, я хочу стать успешным миллионером или миллиардером, потому что одна из моих целей, которую я себе ставлю, это в течение 5, максимум 10 лет, создать, ну как минимум, помочь некоторым людям, как минимум от 10 до 50 человек, которые станут миллиардерами, не миллионерами, а миллиардерами, потому что я уже помог порядка 30 человек. Даже более, которые заработали уже миллион долларов. Следующая моя цель, я хочу помочь другим людям стать миллиардером. Естественно, я хочу стать миллиардером. А миллиардер или миллионер – это не количество денег, это не наличие денег, дорогие друзья, это состояние, и это то, каким ты становишься человеком благодаря, чему к тебе приходят эти деньги, поэтому я хочу измениться так, я хочу помочь многим людям, чтобы они стали миллионерами, мультимиллионерами, миллиардерами, и, соответственно и я стану миллиардером. Так вот, дорогие друзья, приходим к тому, что знание, нужно приобрести знания. Как я это делал? Я не знал сначала там одну сферу деятельности, допустим бизнес, я начал изучать, я научился бизнесу, я не знал сферу деятельности инвестиций, я начал изучать я научился инвестициям. Я э, хотел, э, было модно на 2000-х годах заниматься недвижимостью. Я начал изучать строительство, недвижимость, я э, начал, получил знания в этом плане. Да. И сегодня, ну, даже приведу простой пример, архитектурную программу «Архон» я и изучил в течение двух месяцев, примерно по 2-4 часа в день я уделял. Да. И в течение двух месяцев изучил программу «Архон». И даже сегодня я давно уже не подходил к этой архитектурной программе. Но я могу нарисовать дом в 200-250 квадратов, именно спроектировать его с мебелью. Но ну, максимум мне для этого понадобится 8 часов, это максимум. И я 200-250 квадратов сделаю дом даже с приусадебным участком. Но я этому учился. Так вот, дорогие друзья, знания, они помогают приобрести уверенность и веру. Поэтому первое, история других людей, если кто-то смог это сделать, значит и вы сделаете. Второе, обретите знания, и это ваш опыт, ваш собственный опыт. Человек говорит иногда. Вот я стал неудачником. Вот я неудачник. И повторяет себе: ну, блин, тысячу раз. Я говорю: да хватит, я уже устал от тебя слушать, что ты был когда-то успешным, а сейчас ты типа неудачник. Да ты успешный. Если ты один раз стал успешным, ты всегда будешь успешным. Так вот, дорогие друзья, практика. И ä, помните вчерашнее видео, то есть видео, которое гласит, либо может быть вы все видео за один раз захотели просмотреть, да, но предыдущее видео, шестое, седьмое видео, шестое видео нужно взять на себя обязательства да, и принять решение и э, в пятом видео которое говорит формула по формуле принятия решения нужно принять решение мы говорили тот кто много знает учится тот много знает так вот дорогие друзья нужно практиковаться и тогда знания превращаются в осознание и вы тогда начинаете практиковаться, вы уже осозна, осознаете, что у вас это процентов получится. Поэтому, дорогой друг, уверенность это самый один из таких ключевых моментов, который позволяет тебе приобрести и уверенность, и только на своей уверенности а, ты можешь говорить о своем деле, и люди уже, они не смогут тебе не поверить, потому что ты обладаешь сумасшедшей уверенностью. И здесь, дорогие друзья, вот а, я бы. Где черпать эту уверенность, как постоянно ее заряжаться, где я черпал, потому что вначале, как только ты идешь по другому пути, не так, как все, тебе нужно попасть, как знаете, мне последняя фраза понравилась, вступите в партию победителей, вступите в партию успешных людей. Да? Ну, такой партии нету, но называется в партию успешных людей, в общество успешных людей. Значит, посещайте семинары, посещайте э, тренинги, посещайте э, те конференции, где проходят э, разного рода встречаются успешные люди и делятся своим опытом. Потому что, дорогие друзья, опыт успешных людей и их энергетика, которую вы получаете, это просто невероятно. Именно поэтому мы предлагаем посетить вам не только вторую ступень игры в жизнь, но и третью ступень игры в жизнь, где мы конкретно будем подытоживать за полгода ваши результаты и планировать следующие полгода. И вот за эти полгода Наша задача, когда вы получили первую ступень, потом вторую, чтобы вы уже за эти полгода заработали как минимум от 50 до 100 тысяч долларов или евро или фунтов за эти э, 6 месяцев, если вы никогда не зарабатывали. Ну, Либо если вы уже зарабатывали, значит сделать так э, условия, чтобы вы смогли за эти полгода увеличить свои доходы как минимум в 3-5 раз, по-хорошему в 10, а то и может быть ну, за полгода в 10 раз можно увеличить доходы, если вы начинаете с низких стартов, допустим, с 1000 долларов дохода, если вы уже зарабатывали, то за полгода выйти на доход в 10 тысяч – это вполне реально, только нужно взять на себя обязательства и нужно обрести уверенность. И именно уверенность вы сможете приобретать, когда вы будете посещать вторую ступень, она у нас будет в офлайне, и третья ступень, которая будет у нас в офлайне. Поэтому, дорогие друзья, седьмой принцип успеха – это обрести уверенность и стать уверенным в том, к чему вы стремитесь. С вами был Андрей Хавратов, автор интерактивного трансформационного тренинга «Игра в жизнь» и автор этой рассылки, которая называется «8 главных принципов постоянного успеха». Приветствую вас, дорогие друзья. С вами Андрей Хавратов, автор интерактивного трансформационного тренинга «Игра в жизнь». И автор этой рассылки 8 основных принципов успеха и сегодня у нас заключительное восьмое видео и 8 принцип постоянно растущего успеха это видео я пишу через примерно год и три месяца почти полтора года после тех семи видео вы наверное, там видели Я говорил что я приехал отдохнуть может быть перееду сюда и вот ровно буквально через два месяца после записи тех видео я переехал в Таиланд жить. Мне здесь очень понравилось. И сейчас, как я и обещал, я пишу именно с того места, где я сейчас живу, на Тайвилле. Восьмое заключительное видео, восьмой принцип из восьми основных принципов успеха. Постоянно растущего успеха. Итак, дорогие друзья, давайте сначала пройдемся по всем тем важным принципам, которые необходимо в себе, скажем так, поднять в себе, раскрыть и следовать этим семи принципам, принцип, принцип, которые у нас вы. о чем? Всегда мечтай. Будь мечтателем. Всегда мечтай о том, чего ты хочешь по максимуму. Не нужно никогда стесняться, нужно быть наглым в мечтах. Второе для того, Второе чтобы для мечты того. наши сбывались, и я говорил, что очень важный момент – это очищение наполнение благотворение благо, благодарение то есть э, посмотрите кто еще не смотрел второе видео второй принцип третий это этап. включить творчество то есть э, включить творческий потенциал раскрыть в творческий потенциал ну включить я называю как знаете вот электричество включил свет так и здесь нужно включить в себе творческий потенциал у каждого этого человека далее принцип который мы с вами рассмотрим четвертое видео желание учиться все люди которые достигают получают большой успех большущий успех эти все люди они всегда учатся они всегда ученики он и ученик и учитель и ученик и исполнитель ученик и директор ученик и профессор скажем так своего собственного дела поэтому всегда нужно иметь желание огромное Пятый желание учиться. принцип вспомним это принимать решение. И помните, формула принятия решения, очень важная формула в принятии решения, для того, чтобы у вас все вышло так, как вы хотите. Шестой принцип – это брать на себя ответственность и быть ответственным за свою жизнь, за жизнь своей семьи, за, может быть, если вы глобально смотрите, за жизнь того города и страны, в которой вы живете. Но всегда нужно уметь брать на себя ответственность. Не перелаживать ее на кого-то, кто-то виноват. А именно, чтобы вы понимали, что единственный человек, который может вам помочь или помешать, прийти к вашему успеху, это тот человек, который сидит на вашем месте и сейчас слушает. Седьмой мой принцип, седьмой важный принцип, о котором я говорил без этого принципа. Все можно сделать, все можно получить, но если этого нету, то, может быть, все пошатнется то, что вы создали. Это быть уверенным. Нужно быть всегда уверенным в том, что ты делаешь. И даже если все говорят тебе, что у тебя это не получится, нужно, знаете, как сделать? Начхать. У меня всегда все получится. Поэтому быть уверенным и иметь сильнейшую веру в то, к чему вы стремитесь. Восьмой принцип, и сегодня основной и важный, почему я пишу его через полтора года, это уметь учиться на своих ошибках. Вы за это время, наверняка, я видео выложил буквально там где-то месяц-полтора назад, эти все видео, наверняка сделали какие-то ошибки. У кого-то что-то может быть не получилось, у кого-то может быть хорошо получилось, но сейчас тормозит. У кого-то может быть, кто раньше слышал эти все мои принципы, взлет был, а потом тормоз был. Нужно уметь анализировать свои ошибки и учиться на своих ошибках. Это очень важный момент, дорогие друзья, потому что вот многие... Я знаю многих людей, когда-то там в 90-х или в конце 80-х стали там советскими миллионерами, да, и потом и остались вот в этом времени. Некоторые в 90-х стали там богатыми, новыми русскими, новыми там СССРовскими миллионерами. И они тоже засели в это время. Вот я когда-то был миллионером. А некоторые наделали кучу ошибок, может быть, один раз поднялись, потом опустились и не подымались. И проблема состоит в том, что они боятся сделать ошибки вы знаете особенно вот да, наверное, не только постсоветское пространство, но во всем мире я встречал людей, которые перфекционисты. Они настолько боятся сделать ошибку, они хотят, чтобы все было идеально, чтобы с самого начала все было так идеально, ну, что пипец просто, вот, грубо говоря, да. Дорогие друзья, ошибки нужно уметь делать. Может быть, конечно, виновата наше образование, оно не допускало ошибок, когда тебя вызывают в доске и говорят, вот там, ну, хавратов тебе три, ну, хавратов тебе два. Кстати, у меня по поведению всегда двойки были, поэтому у меня средний балл всегда три или четыре был. А так вообще вот если я сдавал именно урок то у меня было отлично но я как-то с детства не циклился на том что я там сделал ошибку не сделал ошибку я как-то с детства всегда делал много ошибок и многому учился и поэтому дорогие друзья я призываю вас к тому чтобы вы свои ошибки принимали как учителем учителем прошлого и проанализировать какие ошибки ты делал которые тебе не позволили может быть прийти к тому успеху к которому ты хотел прийти и эти ошибки уже не делать в настоящем и в будущем. Вы знаете, есть такая хорошая фраза. Не существует прошлого и не существует будущего. Существует только настоящее. И все, что мы делаем в настоящем, все, что мы планируем в настоящем, все, что мы э, действуем, как мы действуем в настоящем, такое наше будет будущее. Да, нам нужно мечтать, как я говорил, нам нужно желать, нам нужно все эти семь принципов использовать, но всегда нужно понимать, что мы живем здесь и сейчас, и прошлое, и наши ошибки, и прошлое оно должно стать учителем, а стремление мы должны получать к нашему настоящему. Но наши действия, наши планы – Наши мысли сегодняшние, они влияют на то, что будет завтра. Поэтому, дорогие друзья, я призываю вас к тому, чтобы ваше прошлое, оно стало вашим учителем. Ваше прошлое должно стать вашим лучшим учителем вашей жизни. И что я хочу сказать, дорогие друзья. Вот эти восемь принципов, и почему через полтора года я записываю это видео, хотя у меня записано было тогда, полтора года назад, видео, я его не выкладывал специально, потому что за эти полтора года пришли новые осознания, и я хочу сказать следующее. Дорогие друзья, используя все эти восемь принципов постоянно растущего успеха, вы и будете не только взлетать в какой-то момент своего успеха и потом падать, а вы будете всегда на гребне волны своего собственного успеха. И как только волна пошла вниз, вы перепрягаете на вторую волну. Как только волна пошла вниз, вторая, вы пошли на третью волну. Вы всегда будете волнообразно идти вверх. Вот к этому я вас и призываю. И я хочу вам пожелать успеха. Удачи. Кстати, вот про удачу и успех. Я всегда вспоминаю, сколько бы мне не было бы лет, даже помню в юности, потом, когда я уже 24-25 лет занимался предпринимательским бизнесом, я всегда, вот если у меня были какие-то спады сильнейшие, я вот молился да, тогда, говорил, Господи, не надо мне никаких там связей, ничего там, денег мне не надо много на меня, чтобы упала там, лотерею я выиграл. Дай мне только удачу чтобы со мной всегда присутствовала удача. Если будет со мной присутствовать удача, то я приду к своему успеху всегда. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы удача всегда с вами присутствовала, чтобы вы, скажем так, поженились, вышли замуж за свою удачу, чтобы вы имели огромную веру в то, что вы делаете. И хочу пожелать вам реализации быстрых результатов, быстрых, получения быстрого, быстро того, чего вы хотите в вашей жизни. И в подарок я приготовил следующее видео, запишу его, не знаю, как будет время, я его сразу же запишу, может быть на этой неделе, может быть на следующей, может быть через месяц, но я запишу обязательно следующее видео, оно очень уникальное, как жить жизнью вашей мечты, значит, жизнь жизнью вашей мечты в течение одного-трех месяцев. Максимум 3 месяца вы можете начать жить жизнью вашей мечты, я запишу это видео, ждите это видео, как настроюсь, ну, могу и завтра может быть написать, но ну, у меня сейчас действительно очень много работы, поэтому как будет свободная такая минута, там 10-15 минут, я сразу запишу это видео и сделаю вам этот подарок. Пока-пока, с вами был Андрей Хавратов. до новых встреч.